Представляем вашему вниманию раструб для углекислотных огнетушителей. Углекислотные огнетушители обязательно идут в комплекте с раструбом и шлангом, на конце которого находится раструб. Раструб отвечает за распыление огнетушащего заряда огнетушителя, а также помогает фокусировать струю тушащего вещества в момент использования огнетушителя. Материал изготовления раструбов –